привет дорогие друзья с вами снова и машины третий выпуск сейчас будет в принципе такой вот неожиданный поворот судьбы а для тех кто смотрел предыдущее видео вот кто смотрел видео тот поймет почему почему он такой неожиданный? Вот, а кто не смотрел, обязательно посмотрите, поставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. И в первом, э, предыдущем видео я э, задавал вопрос. Если вам не тяжело, ответьте, пожалуйста, в комментариях на этот вопрос. Буду ждать вашего ответа. Ну, а пока созрел, созрел я, если честно, э, на уровень с боссом. Э, давно нужно было, это было... Э... Давно надо было это сделать, уже даже заговорился, адреналин в кровь так бьет сильно Так, неужели даже Бубликов, ничего себе, первый раз, наверное, за много-много-много случаев У нас нету Бублика, ну, ладно, сосредоточились, погнали Едем, едем, что же, где же, ух ты, как мы в лед разбили машинку, видели? Ой, ой, ой, ой, а вот и босс острые зубы у нас ага, мы от него оторвемся я, наверное неужели, ребята вы смеетесь надо мной у меня аж два достижения сразу и босса, я не знаю сколько, сколько мы проехали а босса уже нету интересно, он восстановится или нет ну, знаете, вот во вторых, в третьих частях, в во второй, в первой части, если уничтожаешь босса, то он обез... Ну, я не знаю, у меня какое то Да вот и все. Господи, сколько... Я так думал, там супер-супер-мега-мега-босс будет. Я... Ну, не знаю, я как-то... Неожиданно. Очень неожиданно для меня. Слишком легко. Ну... Легко, в общем, ладно, не будем расстраиваться, посмотрим, что, а нам комбайн, появился у нас комбайн, супер-пупер такой маленький, драхленький, что же. Так, да, вот это машины, конечно, серьезные, Франкопштейн, Каракоп, кстати, скоро у нас уже будет, э, Ребистер, в общем, э, скоро будут выпуски, доберемся мы, наконец-то, до, до пещеры. Тоже катался в пещере и скажите свои впечатления, как там. Там интересно или нет? А, в общем, пока комбайн оставим в покое, поездим на Франкенштейне и дальше он у нас прокачанный денег. У нас в него вложено просто немерено. А поездим, ну раз сегодня такой настроенный игру был. Сильный-сильный, давайте, я, ну я не знаю, где поедеть. второго босса точно мы еще не можем, у нас нету дойти, надо вот так вот пройти. Вот, вторая арена у нас открыта, давайте покатаемся, может второй ключик заработаем и откроем уже Берсерка. Кстати, мой сын, даже сын мой в 4 года знает, как его зовут, говорит, папа, смотри, Берсерк. Иногда он берет папин телефон. Потом папа берет, и у него в им рейсинге чудесным образом потрачены все, все все деньги. Ну, расстраиваться ну на ребенка я как-то, ну не знаю, ругать за это, не ругать. Ну, бог с ним! В общем, деньги там даются очень тяжело, и когда он их тратит, папа расстраивается. Ну, что ж, ребенка ругать уже за такие мелочи я не буду. Не знаю, как вы, а я, ну, как бы приверженник. Не ругать вот это 8 -го. а пока едем едем едем едем отклонился я отклонился от игры и видели что из этого получилось как-то на автопилоте ехать так бтр и нужно не а вот вот я понял бтр и бтр а, но пока рассказывать вам не буду что я понял зачем же бтр нам нужны я, я то искал их где в такой гонке вот они где они у нас на второй арене, их здесь очень-очень-очень много. Ребята, кто понял, почему я радуюсь, что нашел очень много БТРов, пишите об этом в комментариях. Кто не понял, задавайте вопрос, я вам отвечу в комментариях. Но сейчас пока ничего не скажу. В общем, я просто хочу знать, сколько ребят у нас догадались. Ну, а пока едем, проехали уже аж почти полтора километра сейчас будет. Так, не стреляй по нам, вот так, вот превратили пиндерочку в такую маленькую, ух ты, боже. Так, жизни взяли, жизни, кстати, очень важны на арене, нужно их брать по максимуму, как только не встречается, потому что никогда не знаешь, какая машинка тебя как ударит. Вот, видите, обычный мустанг сильно ударил, И... Ай, вот, хорошо, магнит сработал, магнит нам помогает очень-очень-очень сильно. Не хватает мне магнитов Хилпим рейсинги на моей машинке роллиной. Кто знает, кто играет, знает, <связать> так скажем. Ну а здесь он у меня есть, слава богу. Я его купил, заработал. Ну, здесь денежки попроще зарабатывать. Ну, я так по крайней мере считаю. Учитывая то, что. Ух ты, как три сразу улучшалки вперед. Учитывая то, что деньги я не влаживаю, а чисто зарабатываю, то как бы здесь немного попроще. С деньгами, чем в Хилклим Рейсинге. Uh, кстати, сейчас на, как бы сказать, на тестировании есть еще одна игрушка. Скоро я про нее вам расскажу. А, и, кстати, если хотите, можете в комментариях писать, какие именно игры вы любите играть, в какие игры. И хотите видеть в ближайшее время обзоры на эти игрушки. Я буду ждать ваших комментариев. И, ну, как бы, у меня сейчас новый телефон. Не супер-пупер, но его параметров, я думаю, будет достаточно для некоторых, некоторых новых игр. В общем, не совсем не совсем слабенький телефон, как когда-то мне кто-то писал, в общем, предлагал чуть ли не скинуться и купить мне новый телефон. Мол, видео слабенькое или я, я. так и не понял. С сути комментария. Но такой комментарий когда-то был. В общем, едем вперед. Я опять отвлекся. Ух ты, пух ты, как мы налетели. Сколько жизней сразу нас отобрали. Ой, опять. Видите, ребята, были почти полные жизни. И уже, уже, смотри, одна треть осталась. И еще пару таких налетов. И все, и нам конец. Будем стараться объезжать этих... Ой, а, вот так, по крыше, по крыше проехались. Круто. И видите, жизни почти... Ай-яй-яй. Я... Ну, все. На этом арена закончилась. Ну, ставьте пока пальцы вверх. Пишите комментарии, отвечайте на вопросы. Пока-пока.